Есть города древней славы, векового величия История народов тесно связана с историей этих городов Таков Севастополь, легендарный город, город русской славы, город-герой накаленные в победных боях, Красная армия осенью 1943 года, разгромив немцев под городом Мелитополь, стремительно развивая наступление, вышла к северному побережью Сиваша, Перекопскому перешейку. Значительная группировка немецких войск оказалась запертой в Крыму. Одновременно с этим, умело и отважно проведя десантную операцию через Керченский пролив, войска отдельной приморской армии закрепились на Керченском полуострове в районе города Керчь. Под покровом ночной темноты корабли Черноморского флота перебрасывали подкрепление Крымский берег в район Керчи. в ночной темноты черноморские летчики совершали рейды к берегам Крыма на поиски вражеских транспортов. Земле. Глубоко под землей, в знаменитых керченских катакомбах, коротали бойцы последнюю ночь перед решительным боем за Крым. За этот кусок крымской земли гвардии полковник Александровский получил звание Героя Советского Союза. Как только будет получен приказ, он снова поведет своих бойцов дорогой воинской славы к решительным боям за Крым. Как всегда, на линию вражеских укреплений вышли саперы. Немцы нервничают, но их прожектора и осветительные ракеты не могут остановить отважной работы саперов. К километровому мосту через Севаш Мастерски построенному саперами Шла тяжелая техника С воздуха охраняли переправу наши самолеты И снова, как 23 года тому назад Когда под водительством Фрунзе Красная Армия освобождала Крым от Врангеля Советские воины совершили легендарный подвиг Штурма Перекопа Мощные валы перекопских укреплений были прорваны частями 4-го Украинского фронта в течение 34 часов. Одновременно наши войска прорвали сильно укрепленные позиции в межозерных дефиле южного побережья Севаша. На степные просторы Крыма вырвались наши танки. Взаимодействие с авиацией артиллерии, артиллерией, сопровождаемой мотопехотой, лавина танков сметала все на пути. В это же время отдельная приморская армия начала наступление с Керченского плацдарма. Командующий отдельной Приморской армии генерал армии Геременко. Корабли Азовской военной флотилии непрерывно перебрасывали подкрепление через Керченский пролив. район боевых действий отдельной приморской армии прибыл маршал Советского Союза товарищ Ворошилов. С домовой завесой от огня противника корабли подходят вплотную к берегам Керченского полуострова. Воспевая успешное наступление, войска 4 Украинского фронта и отдельной приморской армии овладели тремя крупнейшими городами Крыма. Феодосия. Экспатория. Симферополь. Нарушительными ударами советские войска в кратчайший срок взломали оборону немцев на Перекопском перешейке, южном побережье Севаша, в районе Керч и, преследуя остатки разгромленных частей противника, стремительно развивали наступление на Севастополь. Последний путь для немцев, путь через море, был блокирован нашей авиацией флотом. Наши подводники терегли немецкие суда на всех коммуникациях Черного моря. Командир подводной лодки, герой Советского Союза, капитан третьего ранга Кришилов, потопил 14 немецких транспортов. На горизонте 15. -й. Срочное погружение! Один десяток немецких судов нашел себя могилу на дне Черного моря. После выполнения боевых заданий торпедные катера возвращаются на свою базу в освобожденную Ялту. Всю ночь они наносили свои разящие удары по транспортам противника, пытавшимся уйти из Севастополя. На путях отступления врага партизаны вылавливали и сгоняли в колонны немцев, искавших спасение в горах. Только потому, что мы соблюдаем законы войны, они живы. Сейчас они тихие и покорные, стадо зверья в человеческом обличии, но всего за несколько дней перед этим вот что творили они на Крымской земле. Тополь, к последней крепости, где укрылись убийцы и воры. Айдарские ворота. Наши передовые позиции в районе Балаклавы. На командном пункте командующий в армии генерал лейтенанта Имельников. Севастополь закрыт каменным фронтом гор. Севастопольский район. Используя благоприятные для обороны условия местности, немцы создали сильно укрепленную долговременную оборону, состоящую из трех полос железобетонных оборонительных сооружений, сведенных в мощные узлы сопротивления с широко развитой системой противотанковых и противопехотных заграждений. Первый и основной оборонительный пояс Севастопольского укрепленного района немцев состоял из мощных узлов обороны. Микензиевы горы, гора Сахарная головка, Сапун гора, высота горная, которые господствовали над районом Севастополя и запирали подступы к городу и бухте. Главной и решающей позицией этого укрепленного пояса являлась Сапун гора, на восточных обрывистых скатах которой, наряду с большим количеством железобетонных сооружений, Немцы построили четырехяростную систему траншей, опутав их инженерными заграждениями. Советские летчики были хозяевами неба над Крымом, над Севастополем. Только что захваченный вражеский аэродром. На немецкой бомбе надпись ⁇ Только для торговых судов ⁇ Наши летчики найдут им применение. И на Севастополь тяжелые бомбардировщики. Истребители сопровождали. Точными бомбовыми ударами советские летчики наносили удары по вражеским транспортам. Советские истребители пытались защитить свои транспорты от наших самолетов в воздухе Шмидты. Наши истребители заметили противника. Мессер хочет удрать. Истребитель настигает. Вис на хвосте Мессера. Немец пробует увильнуть. Второй Мессершмейк. и его гонит наши стрибки на каменный гребень скалы и третьему не удрать Наблюдательный пункт, командующий 4 Украинским фронтом генерал армии Толбухин, маршал Советского Союза товарищ Василевский, командующий армией гвардии генерал-лейтенант Захаров. Сапун-гора. Она превращена немцами в один сплошной гигантский дот. 7 мая наши войска начали штурм немецких укреплений на Сапун горе. Верховное главнокомандование поставило перед войсками 4 Украинского фронта задачу прорвать укрепленные позиции противника, овладеть Севастополем и завершить уничтожение крымской группировки Нем. Первый обрушила свой удар по укреплениям врага бомбардировочная авиация. Временные огневые точки на склонах сапун горы разрушала артиллерия большой мощности. область Сталинграда. Штурмовые группы действовали в горах так же, как в боях за городские дома и улицы. противотанкового ружья по амбразуре Цота. Огонь артиллерии и штурмовиков расчищал путь нашей пехоте. Пушки приходилось втаскивать по крутизне на руках. Из орудий били прямой наводкой под зотом. Боями наша пехота поднялась к вершине Сапун-горы. вершина Сапун-горы. Командующий армией, герой Советского Союза, генерал-лейтенант Крейсер. Шары вдвинулись наши танки. Наши бойцы ринулись на последний штурм, на штурм севастопольских кварталов. Северопольская панорама, на куполе ее водружается флаг победы. Равская пристань, триумфальные ворота в море. Последний кусок крымской земли, за которой цеплялись остатки пяти разгромленных немецких дивизий. Наши авиации и танки нанесли завершающий удар по крымской группировке немцев. был немецкий аэродром. Там, где в начале войны Немцам понадобилось 250 дней, чтобы преодолеть оборону советских воинов. Там сейчас Красная Армия сломила немецкое сопротивление за пять дней. Многочисленные трофеи были захвачены нашими войсками в ходе боев по разгрому Севастопольского плацдарма немцев. противник потерял только убитыми более 20 тысяч солдат и офицеров. как выглядели берега мыса Херсонес на всем своем протяжении. Больше 24 тысяч немцев было взято в плен под Севастополем. Наши войска входили в Севастополь. командира частей награждали новых героев Севастополя. разрушил город, но пройдет немного времени и снова восстанет из этих руин город русской славы, город-герой. Советская страна обрела важнейшую военно-морскую базу и крепость на Черном море. Будет жить в веках Твое гордое имя Севастополь